Как зарабатывать на бирже обычному человеку своим умом? Создать доход, который изменит жизнь, реальные деньги не выходя из дома на канале самообучения трейдингу? Сегодня будем совершать сделки на телефоне и проверим насколько эффективно можно зарабатывать и вообще возможно ли это на мобильном телефоне с немобильной торговлей. И забегая вперед, торговля растянется на два дня, по итогам которых я конкретно прокачаюсь, чего желаю и вам. А кто досмотрит до конца, узнает один из моих методов, который я называю нелогичные свечи. На старшем таймфрейме нисходящий тренд, рынок открылся небольшим гэпом вверх, врезались в объемы, хорошая точка входа. Первая цель находится на обновлении локального минимума, в районе 73-340. Выходить и перезаходить до цели будем по нашей системе, к которой мы пришли в предыдущих видео. Единственное различие, мы ограничены в мобильности принятия решений. Цена немного не доходит до последней лимитки, вышли объемы, продолжать сидеть нет смысла, выходим. Масштабируем сделку, переносим стоп-лосс лимитки выше. Цена возвращается, забирает лимитки, выходят объемы и выбивает стоп. Обидный вынос стопа, цена реагирует на объемы, уходит вниз. Заходим в шорт еще раз и получаем второй стоп. Напоминаю, на старшем таймфрейме нисходящий тренд, цена остановилась, заходим в сделку. Цель ставим там, где мы ожидаем реакцию цены. В нашем случае это район, 73-450, и двигаться к ней будем все так же по системе. Если тебе не совсем понятно, что здесь происходит, подписывайся на канал и переходи в конце видео в плейлист, где я последовательно рассказываю о своем подходе к торговле, масштабирую сделки, развивая тейк-профит и стоп-лосс, а также показываю, как можно со временем и полученным новым опытом улучшать торговую систему. Продуктивно прокатились до цели, последней лимиткой вышли по рынку, так как вышли объемы. Образовалась ситуация на контр -сделку. выставляем лимитки, Цена забирает все контракты, идет к стопу, и он не срабатывает. Непредвиденная ситуация. Думаю, это связано с тем, что у меня стоят лимитки выше. Напишите в комментариях, кто знает, почему это произошло. Нужно исправлять ситуацию. Первым делом необходимо паниковать. После паники ставим стоп там, где мы поставили его, если бы зашли в сделку еще раз. Если бы стоп сработал, смотрите, какое место для входа врезались в объемы и начали от них отскакивать. Несистемная сделка, хочу закрыть ее в маленький профит. Но с другой стороны вышли хорошие объемы и можно посидеть в ней. Зачем ломать голову, когда есть система? Выходим равномерно а при возникновении сигналов выйдем из нее сразу, так как риски сильно превышены. И вот он сигнал на выход и один из моих методов, про который я обещал рассказать. Вышло три свечи с нарастающими объемами. Тела свеч меньше и меньше, то есть при большем давлении результат меньше, нелогично, отсюда и название. Для меня это является сигналом. Напишите в комментариях, какие сигналы используете вы, одна голова хорошо, а вместе мы и запретем что-нибудь новенькое цена выше идти не хочет, заходим на продажу. Ставьте лайк этому видео и это принесет вам как минимум полпроцента вашему профиту. Объясняю как. Поставив лайк, YouTube будет рекомендовать вам схожие видео, от которых вы будете брать недостающие кусочки пазла понимания рынка. Поверено на себе». Время позднее в сделке одним контрактом спокойно ожидаем завтрашнего открытия рынка. После открытия рынка маркеры с предыдущего торгового дня пропадают. Открытие рынка происходит аналогично предыдущему дню. На старшем таймфрейме нисходящий тренд, небольшой гэп вверх, врезались в объемы, цена выше идти не хочет. Выставляем лимитки на продажу и подтягиваем стоп от вчерашней сделки, чтобы объединить их в одну. Забирает нас еще на один контракт. Резкий импульс вверх, ситуация не понравилась, подтягиваем лимитки, чтобы уменьшить риски, что как окажется было зря, но это живая торговля, а не сказки на истории, где мы все знаем и умеем. Заходим в назначенных местах и на этом наша двухдневная история торговли с телефона подходит к концу. Если ты до сих пор не подписался, жми на кнопку и смотри реальные сделки, которых так не хватает на других каналах. Переходи в плейлист, здесь нестандартный подход к торговле. Продолжаем самообучаться трейдингу вместе.